Всем добрый день! Сегодня у нас открывается рубрика «Разминка для ума». Хотя данная рубрика уже существовала на моем канале, где представлены различные расчеты систем теплогооснабжения и вентиляции. На этот раз мы запроектируем систему однотрубную с нижней разводкой и посмотрим, как это все будет выглядеть непосредственно в программном обеспечении которое мы постоянно используем, а более конкретно Danfoss SO3.8, как производится расчет, а в частности, как отрисовывается данная схема непосредственно в этом программном обеспечении, какое оборудование нужно поставить, чтобы у вас система работала адекватно, причем будет выполнено два расчета. Первый расчет это с автоматическими устройствами для поддержания комфортной температуры непосредственно в помещении и второй расчет с ручными балансировочными вентилями куда необходимо установить сколько их нужно установить и тоже посмотрим что из себя представляет расчет так здесь представлена система с нижней разводкой разводка будет магистрально непосредственно по полу первого этажа с изоляцией трубопроводов хотя нет необходимости ввиду того что здесь помещение теплое имеется ввиду что температура воздуха от 21 градуса и выше, ну, либо ниже, в зависимости от того, кто у вас за помещение по требованиям ГОСТа. Так, двухэтажная с разносторонним присоединением отопительных приборов, так называемый П-образный стояк, ввиду того, что в однотрубных системах все-таки вертикальные системы рекомендуют э, проектировать, начиная с трех этажей и выше, но ввиду того, что это учебный пример, поэтому в качестве учебного примера воспользуемся данной планировкой, которой мы пользовались непосредственно уже, нескольких расчетов давайте переходить в программное обеспечение и там еще несколько слов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 Здесь у нас представлено стандартное окно DAMP SSO 3.8, в котором нам уже известны все те типы иконок которые присутствуют непосредственно сейчас перед глазами что из себя представляют открытые окошки что в них рассматривается делается и тому подобное те кто пришел на канал первый раз рекомендую ознакомиться с предыдущими расчетами в данной программе которые широко представлены на моем канале в виде двух плейлистов это компьютерные технологии в системах тгв и отопление там более подробно на первоначальном уровне рассмотрены все эти иконки и программное меню, как им пользоваться, в том числе и рассказано, что здесь представляет себя три этих вот окошка. Ну а сейчас мы приступим непосредственно к отрисовке той схемы, о которой говорили выше. Будем рассчитывать однотрубную вертикальную с нижней разводкой с разносторонним присоединением отопительных приборов и с тупиковым движением тепла на Первое, что мы должны будем сделать, это общие данные. В дальнейшем я сейчас замолкаю, дальше я включу, скорее всего, ускоренную скорость Принцип заполнения уже был, ваша задача только найти, посмотреть, либо смотреть непосредственно отсюда, что я делаю в этой программе, какие заполняю закладки и какие вожу данные. начинаем отрисовку Наша система отопления на основании того планчика, который был показан ранее, сейчас он представлен. Мы начинаем рисовать себе заготовку, а это крайнее левое помещение. И ввиду того, что мы посчитали уже мощность отопительных установок помещений в программе Aventuro PLZC 5.0, поэтому сразу же берем данные оттуда для данных помещений и в дальнейшем отрисовываем полностью систему. Как это все делается, дальше смотрим на основании этого видео представленным моменты отрисовки данной системы в обязательном порядке при открытии у вас должен быть в программе Oventrop OZC 5.0 проведен расчет, где должны появиться результаты расчета если вы не произвели расчет и нажали кнопочку калькулятора то файл переноса непосредственно данных в программу Danfoss SO 3.8 у вас не произойдет только после того, как вы рассчитаете то есть уберете все ошибки в программе Oventrop OZC 5.0 у вас появится данная из этой программы к того, что нам не нужно Нужны чердаки и подвал, ввиду того, что там разводка магистралей отсутствует. Поэтому мы их и удаляем отсюда. Если бы разводка, например, была в подвале либо в чердаке, тогда эти строки оставляем и отрисовываем дополнительно чердак и подвал, в котором будет у вас разводка магистрали в зависимости от того, какая система. В данной системе нужен только подвал, если вы в подвале размещаете систему отопления. Чердак понадобится в том случае, если у вас система с верхней разводкой. У меня вся разводка по первому этажу, поэтому я подвал-чердак удаляю. важная информация в предыдущих вариантах когда у нас была зависимая схема подключения а здесь у нас тоже зависимая схема подключения если посмотреть на рисунчик не обязательно можно здесь котел ставить, хотя можно и сразу же котел поставить для всех желающих расчет отличаться. Многим не будет нужно будет поставить насос для этого, чтобы увидеть значение в конце. Кстати, можно и здесь поставить. Заодно видим кого значение. Ставим на обратную магистраль. Направление всегда можно поменять, хотя программа сама не выделяет, куда у вас направлен насос. Она автоматически просто понимает, что здесь находится насос. И ставили мы смесительный узел, а более конкретно о вот, смешении с двумя винтами. Но ввиду того, что программа изначально разрабатывала для систем двухтрубных, а однотрубные системы появились позже, то если вы установите на вот этот вот смесительный узел и начнете считать, то у вас программа будет считать неадекватно. Есть какой-то глюк в системе. Поэтому для однотрубных систем считается, именно если у вас зависимая схема, только до точки подключения к тепловым сетям, то есть даже до точки подключение смесительного участка именно рассчитывается. А сам узел рассчитываете уже в других программах, о которых мы говорили на лекции. Вы знаете и можете... В случае чего рассчитать, то у вас за схема подключения получится при данной схеме выборе. Вот это важная информация. Если у вас однотрудной системы, ни в коем случае не используем смесительные узлы, которые использовали раньше для однотрудной системы. Котлы можно использовать, они считаются нормальным, без проблем. А вот именно смесительные узлы здесь рассчитываются неадекватно. Вот такая вот важная информация по расчету. Сейчас рассчитаем первый вариант, а именно с автоматическим регулятором расхода, который ставится на стояки либо ветки, но в данном случае стояки, в основании стояка да. данный регулятор расхода устанавливается и берем регулятор расхода согласно рекомендации ABQM и устанавливаем. Начинаем расчет, убираем основные ошибки. Еще раз, если у вас до 50% идет ползунок расчета, значит это здесь есть грубые ошибки в виде отрисовки элементов системы. Либо что-то неправильно нарисовали, начертили, либо соединили. Только в этом варианте. Ну а если у вас ползунок дошел до 100%, то в данном случае остаются и есть ошибки, то это ошибки в основном касаемо расчетов, которые необходимо будет в последующем исправлять. Итак, запускаем программу, исправляем ошибки. Сейчас мы произвели расчет автоматической системы отопления однотрубной вертикальной с нижней разводкой с разносторонним присоединением отопительных приборов. В качестве автоматического крана пользуется регулятор расхода, который мы поставили в основании стояка. То, что красно не отмечено, это не грубые ошибки. Здесь есть излишнее теплопоступление в помещении 102 и 103. Это связано, скорее всего, с магистральным трубопроводом ввиду того, что много здесь проложено магистралей. Поэтому изоляции нет, смотрим на рисунок результаты и получили следующее значение. В дальнейшем можно поиграться со значениями количества секций, либо типа размера отопительного прибора, если вы берете несекционный а отопительный прибор. В этом и в этом помещении. Что касается поиграться, уменьшить количество секций. Вот получили такие результаты при автоматическом регулирование при помощи регуляторов расхода, которые ставится в основании ТЕК, либо ветви, если это у вас горизонтальные системы. Расчет закончен, принцип вам продемонстрирован. Единственное сейчас осталось, что взять это итоги общие, в которых отображается общая информация и распечатать. Вот этот рисунок. И дальше распечатали в виде PDF формата и вставили либо контрольную работу, либо лабораторную работу, смотря какой вариант вы выполняете. Давайте рассмотрим сейчас второй вариант. Для этого воспользуемся ручными балансировочными вентилями. И данные ручные балансировочные вентили, во-первых, устанавливаются на основании стояка либо ветви в каждом месте. Плюс устанавливается на кольцо и устанавливается на систему. Сейчас давайте все это дело проделаем, установим необходимые места. Итак, мы разместили ручные памятниковые клапаны. В основании стояка на магистраль, вернее на кольцо и на систему сейчас рассчитываем систему, опять если у вас до 50 процентов доходит значит есть какие-то грубые ошибки о том что вы что-то не дорисовали, неправильно нарисовали, либо поставили то или иное оборудование неверным способом либо неверно распределили процентное соотношение и тому подобное если у вас дошло до 100 процентов где-то и остались ошибки, эти то ошибки будут считаться программными ошибками Это нужно будет в последующем исправить что-то в системе, чтобы эти ошибки исчезли и так приступаем к расчету и исправляем ошибки как видим у нас все рассчитало остались те же самые ошибки что и в предыдущем варианте а более конкретно мы можем увидеть на результатах в этих двух помещений 102 и 103 можно поиграться с изменением количества секций чтобы исчезли эти ошибки до того что система магистралей достаточно для того чтобы установить меньшее количество секций по идее можно и заизолировать сам стояк иногда это не делают, когда этот стояк в последующем полагается не внутри стены. Можно заизолировать было все. И стояки, и подводки оставить только не заизолированную арматуру на подводку к отопительному прибору. И все. Все остальное заизолировано. Вот мы провели расчет для систем с ручными балансировочными клапанами. Как будет выглядеть расчет и как у нас будут располагаться соответствующие ручные балансировочные клапаны. Ну и вот здесь вот показываю, где настройка этих клапанов да должна быть при последующем монтаже вашей системы сразу же хочу сказать что данная система будет проигрывать с автоматическими кранами ввиду того что автоматический кран он отслеживает все изменения которые происходят внутри тайка, то с ручными балансировочными клапанами такие варианты не пройдет это говорит о чем вдруг если у вас потребитель начинает менять количество секций радиатор и тому подобное изменяет сопротивление системы и так далее то в дальнейшем то есть, настройки этих клапанов изменяются и не обеспечивает тот необходимый перепад давлений то есть тот расход который должен поступать в отдельно стоящий стояк в отдельно стоящий отопительный перебор причем, если у вас разные потребители, то сами понимаете, что может быть даже в одном стояке, когда они что-то поменяют. Но это только повлечет на один стоя к сравнению с ручными балансировочными вентилями, когда пострадают все стояки, входящие в вашу систему. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных расчетов и систем до следующего видео. И до свидания.